Так, привет, друзья! Сегодня будет у нас сборка магическая, да, магические предметы. Разберем все магические предметы, что они из себя представляют, что они дают, что это вообще из себя представляет. Потому что, как уже известно, не все знают, не все понимают, что такое... Вообще предметы и в какой этапности, поочередности, да, то есть собирать, чтобы усилить тот или иной навык персонажа Нужно вначале разобраться со всеми предметами И как раз мы с этого и начнем У нас уже была рубрика физические предметы на канале, да, и сейчас будем рассматривать каждый магический предмет Начнем, конечно же, мы с самого начала Ребят, так, Эхолюдена что это у нас интересное? Ну, помимо того, что оно дает нам а, силы умений, умения, да, как видим, 80, а, да, так же самое даёт максимальный запас маны и 10% ускорения умений. Но самое, что интересное в Эхо Людена, это именно то, что у него есть дополнительный урон. Этот урон распространяется на врагов. И так же само он усиляется именно от вашей сборки. Как мы видим, дополнительно носит 100 единиц урона магического плюс 10% именно от сборки. Как это приблизительно работает, сейчас я вам покажу. Поставим манекенов, вражеских манекенов, один и там где-то рядом, рядом второго поставим. Внизу у нас, как видите, 83 сейчас, да, накопляется заряд эхолюдена. Берем третий навык по одиночной цели, используем в правый манекен и левый манекен у нас получит урон. 54 урона, ну с учетом того, что, конечно, у него много брони. Думаю, всем уже понятно, да, как это происходит. Если нет, давайте еще раз. Мы сейчас быстренько настакиваем. 80, да, 90, 100. Давайте по нижнему манекену. И он бьет. Бьет он у нас до... Сколько целей? А тут не написано. Не более трех целей написано. Конечно же написано. Три цели. То есть для тех, кто, допустим, спамит скиллами по принципу какой-то арии, которая сразу не может зачищать свой лайн, Ей собирают эхо и тем самым она усиляет свой первый навык. Первый, второй, неважно, там, тот же третий. В некоторых случаях собирают Зиксу его, всяким люксам. Но, скажу честно, не всегда он заходит. Иногда нужны предметы поудобнее. Но эхо как говорится, мы уже рассмотрели. Следующая у нас книжка. У нее название такое классное. МОРЕЛОНОМИКОН МОРЕЛОНОМИКОН ё мо еле говорил. Короче, ладно, книжка, простыми словами. Она дает нам 300 жизни, 70 сил умений. Пассивно пробивание магической брони. Да, именно 15 брони, которые там противники собирают не в процентах, а именно 15 пробивания брони. Самая классная штука, что у нее есть, это то, что она режет э, э, хилл. Антихил это, магический антихил, он собирается у нас э, с вот такой штучки, да, сфера забвения, это вы можете за тысячу ее купить, и уже у вас будет 40% уреза э, хилинга врага. То есть, если у вас у врагов какая-то сарака, есть мунда, и вы играете на каком-то маге, очень классная, эффективная штука против того, чтобы они не захиливались, максимально как могли урезать. Собирается в большинстве случаев сначала кусок, полностью предмет не собирается. В редких случаях я видел, чтобы собирали его полностью ну всякие кенены. Но опять же, почему полностью его не надо сразу собирать? Потому что вы теряете профит своего персонажа. Хорошо, ладно. Пошлите дальше. Посох бездны. 40% магического пробития этот предмет игнорирует 40 процентов магической брони он игнорирует 40 процентов ребят поняли да посох бездны он просто игнорирует и дает силу умений смертельная шляпа Рабадона собирается у нас из двух кусков как мы знаем и дает 120 сил умений и пассивно увеличивает вашу уже существующую силу умений то есть, смотрим на статистику наших умений. Сила умений 80. Она нам дает 120. Да, мы сейчас зайдем, посмотрим. Давайте еще накидаем кучу-кучу денег. Она нам дает 120. По идее, должно быть 200. Но так как там еще 40, у нас будет чуть-чуть больше. 280. Понимаем, да, то, что один предмет сразу усилил дополнительно на 80 силы умений. То есть, Рабадон очень сильная вещь, когда нужно именно сделать акцент на... Увеличение магической силы Чтобы ваши умения могли бить больше Крустальный скипетр Релай, другими словами Скипетр Релай Дает жизни 350 силы умений Усиленные автоатаки на одну секунду Замедляют противника Давайте возьмем принцип Серафина Сейчас мы сменим чемпиона Смени чемпиона Давайте мы найдем сейчас где-то тут Серафину и покажем просто на ее примере, потому что ее сейчас э, заапгрейдили, сделали так называемый баг-фикс. Накидаем сейчас кучу денег. Так, куча-куча денег, перезарядка 0 стоит, все отлично. Заходим и смотрим. Релай. Давайте вначале без покажу, а потом вместе с... Боже, я запутался в кнопках. Так, продать. Третий навык. Он у нее просто замедляет противника, как мы видим, Да просто замедлила и все окей на пару секунд а теперь берем скипетр релай и как мы знаем у серафины третий навык он оцепеняет противника если он уже был замедлен ранее до да? замедляет их на 99 процентов то есть хорошо замедляет а теперь смотрим со скипитором релай мы получаем замедление на одну секунду да и уже отцепняем противника он уже получает контроль Противник просто получает контроль за, за счет того, что он заморожен. Это можем сейчас усердно проверить в миду на джинксе. Используя просто один навык, как видим, мы ее обездвиживаем. Мы ее просто обездвиживаем с помощью релая, потому что он замедляет. Можем включить бота сейчас, обновим бота. Включаем бота, стой, не так быстро. И мы ее просто постоянно систематично отцепляем. Потому что есть замедление от посоха. Другими словами, попадая каким-то навыкам, она получает замедление. Ладно, с этим мы разобрались, бота выключаем, идемте на базу. Замедление, ребят, э, нужно его использовать в правильные руки для всяких синджетов, вот Серафин. Он не всем заходит, но некоторым персонажам он заходит. Не всем, ребят, напоминаю, не всем. Аурелион Соулу, синджет, Серафина, Кенану, честно говоря, 50 на 50. То есть не всем этот предмет заходит, но это очень полезный предмет, поэтому собирать его необходимо. Мучение Леандри. Ребят, все может слышали, знают, что такое маска, да, там. Так вот, начнем с этой маски. Она стоит всего 1300 золота. И самое что интересно, когда вы начинаете бой, да, используете какое-то умение, за каждую секунду в бою чемпион получает, наносит на 2% урона больше, вплоть до 10% за 5 секунд. То есть после использования каких-то навыков, внизу мы видим, что она начинает настакиваться. И каждое последующее применение заклинаний будет на 10% сильнее. Просто на 10% сильнее. А полная маска наносит процентальный урон. Она наносит магический урон в размере 1% от его максимального запаса здоровья. Что такое максимальный запас здоровья? 1%. Если у человека, у противника, давайте мы ее возьмем, сейчас просто увидим... Вот сейчас у манекенов тут у нас куча жизни, да, то есть, если быть точнее, 10 тысяч. Один процент это у нас 27, ну да, ладно, у них урез брони идет. Как мы видим, их поджигает каждую секунду по 28. Этот предмет хорошо собирается полностью против танков и в случае паука урона. Если вы накидываете какой-то магический урон по противнику систематично, бегаете там с памяти скиллами по принципу Зикса, какой-то Арианы, то какой-то третий-четвертый предмет в мочении Леандри очень хорошо зайдет. Ну, лучше, конечно, четвертый-пятый. Если у противника много жира, то понятное дело, что лучше взять его побыстрее, потому что процентальный урон... Если особенно вы часто с памяти скиллами, это очень классно. Жезл веков. Вот это очень интересная штука. Его недооценивают, его редко собирают, но он очень полезный. 250 маги э, максимального здоровья. Сразу, сразу здоровье дают. Сила умений 60. Максимальная мана. Восстанавливает ману в размере 15% от полученного от чемпионов урона. Да, то есть вас бьют от чемпионов урона вас бьют вы пополняете себя ману за счет этого затраты маны восстанавливают здоровье в размере 20 процентов от затрат маны то есть если вы даете прокаст и вы можете восстановить 20 процентов здоровья не больше 25 здоровья за каждое умение то есть вы дали прокаст и вот четыре кнопки прожали плюс 100 хп очень классная штука ветеран каждый заряд 20 здоровья, 10 маны и 6 силы По сути, стакается не более 10 зарядов. То есть, по итогу, этот предмет нам будет давать 450 здоровья, 400 маны и 120 силы как Рабадон, Очень сильная штука, особенно если вам нужно э, стать более жирным, наносящим демаг, э, с выживанием, да, то есть восполнение маны, восполнение здоровья, очень обалденная штука. Гроза лечей. Это то, что меня бесит больше всего, когда на Тима собирает его первым. Что это такое? Дает силу умений 80, ускорение умения 10. Пассивно, скорость перемещения 5%. Классная штука, скорость перемещения, потому что иногда вот эти 5% они очень сильно влияют, когда э, вы за, за кем-то гонитесь или вы пытаетесь убежать от кого-то, а у него есть скорость перемещения дополнительная. Чердистский клинок после применения заклинания вы носите дополнительный магический урон, магический урон в размере от 75 от базовой силы плюс 50% от магической сборки. Тренинг наносит меньше урона. Как это работает? Мы применяем умение и у нас внизу появляется разаличий. Мы даем автовыстрел 125, обычный выстрел 38. Ну, как мы уже знаем, да, то, что у нас э, у манекенов много брони, поэтому особо не будем париться. Э, собирается... Ой-ой-ой, давайте заманим их. Ладно, хватит. Э, как мы знаем, э, лечи собираются именно персонажам, которые там зависимы. К примеру, магический из реали. Просто берем пример Магического Изреаля. Берем, не знаю, там, Эвелину, которая, да, спамит там первым скиллом систематично. То есть я Варусу Ваппей их беру, Грозу Личей, для того, чтобы усилить прокаст. Очень сильная штука, да, то есть вы применяете умение, и потом после него наносите дополнительный урон. На Акали берут, очень классная штука. Посох Архангела, Капелька, да, то есть... Как мы видим, это тот предмет, который даст нам ману, а по итогу потом еще и даст щит. Очень классная штука, сейчас объясню почему. Давайте сразу разберем объятие Серафима. Объятие Серафима. Что он нам даст по итогу, да, когда мы его соберем полностью. 35 сил умений, 1200 максимальной маны. 25, 25 не процентов, а просто 25 ускорения умений. Дает силу менее в размере 3% от максимального запаса маны. И восстанавливает 25% всей затраченной маны. То есть вы тратите ману, и он вам хорошо ее восполняет. Линия жизни. Когда владельца падает здоровье меньше 35%, предмет поглощает 15% маны э, запаса текущего, который у вас есть, на 2 секунды. И дает чит прочности, у которого равна этому значению. Плюс 150 единиц. Плюс 150 единиц. То есть, если у вас, к примеру, там, 2000 маны, 2000, да? Он вам даст щит где-то 450 единиц. Ну, на текущую, на текущую ману. Но ну, в принципе, классная штука, перезарядка полторы минуты. Но суть ее заключается в том, что э, им можно просто спамить скиллами. Вы будете систематично настакивать просто вот умение... Но, опять же, нужно выжидать небольшой тайминг, потому что, смотрите, используя один, дало 15, 60, дал проказ, все равно 60 осталось. Почему так? Потому что нужно выжидать э, какой-то промежуток времени, там, секунды 2. И потом она будет настакивать. Сейчас дает по 15, но если мы возьмем, к примеру, э, как этот называется, кристалл, да? Берем кристалл, он нам будет настакивать по 5. Когда мы улучшим кристалл до капли, капля будет нам давать по 7. Давай назад. Капля нам будет давать по 7 стаков. Да, сейчас 95, будет 102. Вот, 102. И когда мы полностью собираем, э, в обычном варианте Архангела он будет давать э, по, по 15, как мы видим. 15 маны, но это магический архангел, как бы в этом идеале в этом плане он идеально подходит. Но его нужно собирать именно для тех, кто спамит скиллами. Да? Те, которые там зигсы, арианы, те, кто зависим от того, чтобы наносить э, паук урон. Э, должен быть с маной. Зуб на Шора это предмет для демага, именно стрелков, файтеров, каких-то типа Джакса, там Варусов, Тимо и все в таком же стиле, там вот Диана, для тех, кто магический файтер, да, который наносит урон, именно бьет с руки, там стреляет магическим чем-то, зуб на Шора в этом плане вообще сексуальный. Он дает 50 к скорости атаки, 70 силы умений, 25 ускорений умений. Атаки дополнительно наносят 15 единиц магического урона и усиляются от вашей сборки. Как это выглядит, давайте же посмотрим, да, то есть. Сейчас мы будем просто бить в рукопашку 39, 40, да, как бы видим, что просто бьем, стоим, демажем, понимаем, что один урон. Покупаем. И у нас уже 42, 42 дополнительного магического урона. Я думаю, всем это понятно, как это теперь работает. Uh, идем дальше начиная о oh, давайте еще штык рассмотрим и дальше уже у нас идут uh, немножко сап сапорские предметы штык сфера да штык сфера так штык что это у нас такое это очень интересный предмет для того чтобы вырезать тонкие цели У него перезарядка идет 30 секунд uh, дополнительно он дает нам 30 силы атаки ускорение ускорение усиление на 60 uh, нашей силы умений а также дает 15 магического вытягивания жизни и 15 физического вытягивания жизни. То есть он идет э э э супер крутой для тех, кто типа вот э Жакс. Он зависим и от силы атаки, и от силы умений. Или же какая-то Акали, какая-то Катарина, которая должна с прокаста положить противника. И она впрыгивает, использует один навык, и на противника сразу идет взрыв. Давайте обратим внимание, вот мы просто бьем манекен, ничего с ним не происходит. А теперь мы покупаем хэштег, и вот 160 урона пролетело, но, к сожалению, мы не успели посмотреть. Я слишком быстро бил. Дополнительный урон наносит, мы как видим, он уже находится в КД у нас, на перезарядке. Перезарядка 30 секунд. То есть отрывает кусочек ХП противнику. Окей. Дальше. Сфера бесконечности. Этот предмет нужен для тех, кто ценит э, килы. Э, объясняю, как это? Вы играете на каком-то убийце или на каком-то магии, которому нужен э, перефарм и нужен дополнительный урон, но на добивание противника. То есть вы не акцентируете внимание, вот, допустим, как тот же Тима, да, на то, что ему нужно усилить магический урон максимально лучше для него, чтобы он мог теми же грибами, теми же скиллами или просто одним выстрелом и потом, дотравляя противника, носить максимальный урон. Но сферу я ему собираю последним предметом. Изредка я изменяю ее, конечно, на книгу, на антихил. Ну, изредка, да, бывает. Но когда антихил не нужен, я собираю сферу бесконечности, потому что когда противник станет на 3 гриба, на 3 гриб ему уже будет наносить э, плюс 20 к критическому урону. Давайте рассмотрим, что дает нам жизни. 200 хп, 60 сил умений, 5 к скорости передвижения процентов. да, То, что мы рассматривали, да, это очень классно магическое пробитие 15 игнорирую 15 брони умение пассивно Так же самое я же говорю у вот, умения усиляют атаки дополнительно носят 20 процентов критического урона врагам у которых осталось меньше 35 процентов здоровья как это выглядит ну я думаю вы увидите магический крит просто такие вау крит вылетел круто <как> хорошо давайте же рассмотрим теперь э, пробужденный пожиратель душ этот предмет он в большинстве случаев собирается тем кто зависим от ультимативных способностей сам по себе он дает 65 сил умений маны и ускорение умений а вот пассивно уникальное добивание дает 3 ускорения умений абсолютного умений вплоть до 15 при 5 зарядах То есть как это понять? Когда вы убиваете одного противника, к примеру, это будет Джинкс, да? Вы убьете Джинкс. За нее даст один заряд. Один заряд это у нас три. Ускорение ультимативного умения. Вам следующий надо будет убить уже какого-то Гарена, какого-то Ренгара. То есть все, всю команду перебить, чтобы э, пожиратель активировался в полной мере. Вплоть до 15 при 5 зарядах. Я думаю, тут уже понятно, да? То есть 5 зарядов, 15 к ускорению, абсолютного умения. То есть это минус 15 секунд. Плюс дополнительно он дает само ускорение, умений э пассивное. Я думаю, это один из лучших предметов для того, чтобы ускорить ультимативную способность. Так, давайте в ходильнице. К, к сопротским предметам возвратимся, да. Что этот предмет нам дает? Дает максимальный запас здоровья, силу умений, ускорение умений. Пассивно. Дает нам скорость перемещения, когда владелец лечит союзника или укрывает его щитом, они оба получают к скорости атаки от 10 до 30, <coughs> это все варьируется от уровня, чтобы вы понимали, просто так, как говорится, если вы соберете там, грубо говоря, на пятом уровне, 30%, понятное дело, что давать не будет, будет давать это позже. Это как говорится для.. собирается для лулушек всяких, там, и особенно когда есть какая-то джинкса в команде. И вот если вы играете на саппорте, это просто идеально, чтобы накидывать какой-то щит. И АДК получает дополнительную скорость атаки, и это прям круто. вот атаки владельца наносят дополнительно магический урон в течение 6 секунд. Ну, я думаю, неплохо. Дальше. Мелодичное эхо. Что это у нас такое? Это очень интересный предмет у нас. Он хилит. Давайте рассмотрим его. 75 сил и умений, 30, 300 кманы, 30, боже мой, 300 кманы и 10 ускорений умений. В чем хорошо? Когда вы покрываете союзника щитом или хилите, да, Но опять же, он должен остакаться. Давайте продадим. Хэштег продадим, ладно. Так, чик-чик-чик. Он должен настакаться. Он настакивается внизу, как видим, да? То есть просто так он хилить не будет. Нужно, чтобы он астакался до сотни. У нас есть сотня. Покрываем себя щитом, так как союзников нету, мы не сможем его полноценно сейчас реализовать. Ну не важно. Ладно, хорошо. Налаживает щит, восстанавливает здоровье и усиляется это наложение здоровья на 10% от вашей сборки магической. Не, бол не, не более трех человек То есть Три человека может захилить там Та же Серафина или та же Люкса, которая кинет щит Мелодичная эхо Как бы хороший предмет, но опять же Ребят, нужно понимать Как им пользоваться Так, хорошо Погнали дальше Грааль Афина Дает нам 55 сил умений Сопротивление магии Немаловажно, да, то есть если вы играете на, на ком-то против магической, магического урона, у которого много. И вы саппорт. Как бы, вот, сопротивление магии, это классная штука. Так, и ускорение умения. Смотрите, цена крови, пассивное умение, накладывает 35% от упрежденного урона чемпионом в качестве крови. Более 110-150%. То есть, когда вас, по идее, бьют, тогда, да, вас должны бить. Демте, покажем. Вас должны бить. Активируем сейчас быстренько нашего бота Пусть он нас набьет. Давайте повысим немножко уровень. Отключить, включить. Бей меня. Оп. Отлично. Настакивание пошло. 110 настакали. Ва, несы. Оп. 205. Давайте мы еще раз пере, перепрочитаем этот предметик, потому что я его собирал по раз жизни. Так, накладывает 35% от упрежденного урона чемпионом. Ага, в качестве крови, никогда вас бьют, а когда вы бьете противника, вы накладываете на себя эффект при исцелении или укрывании союзника щитом, кровь восстанавливает ему здоровье на равную величину, то есть до 250 хп может восстановить щитом, да, то есть сколько мы настакаем, сколько мы настакаем, столько и сможем восстановить нашему союзнику. Хорошо, идемте дальше. А, По Посох водяного потока дает силу умений, максимальный, максимальную ману и ускорение умений. Пассивно. При лечении союзника или наложении на него щита, вы оба дополнительно получаете ускорение умений. Как мы знаем, у нас среднее ускорение умений а, это 25, да, то есть на предметах даже 20-25, от 10 до 25. А тут сразу он даст вам ускорение умений. А, и 20-40 в зависимости от уровня союзника и силы умений на 4 секунды. То есть этот предмет хорошо заходит всяким соном, да, то есть те, которые ходят с даже вот Серафиня можно собирать за счет ее второго навыка, который считает ускорение умений. Это прям, ну, как мы знаем, обалденная штука. И вот теперь кристаллический отражатель. Это тоже один из новых предметов, которые завезли для магов. Давайте мы его посмотрим поближе. Дает нам броню, силу умений и ускорение умений. Зеркальная сила! Пассивное умение налаживает у нас осколки каждый раз, когда мы применяем способность. Мы применили способность, нам наложился осколок. Да, давайте продадим, возьмем его. Эти осколки... Он Внизу начинают стакаться осколки. До 3 штук. Они висят 3 штуки. Эти осколки наносят и блокируют урон. Наносят они магический урон по врагу, а блокируют физический урон. Написано 10 единиц плюс 5% от магической сборки. Но если в среднем вы его соберете последним, то он будет более-менее блокировать какой-то урон. Но не более. Кому он собирается? Ну, в большинстве случаев танком, которые зависимы от э, танкования и у них магический урон. Ну, принцип мальфит какой-то. Вот, в таких случаях, да, ему это собирается. Давайте рассмотрим обычные предметики, которые у нас есть, что с чего собирается, на что нужно делать акцент внимания. Так. Так, эфирный Сплох скорость э, передвижения с него мы получаем сюда скорость передвижения такой кусочек душ, духа это нам настакивает слеза богини ману как мы знаем здесь ускорение умений с этого предмета у нас идет с этого тоже идет ускорение умений и сила атаки ну с этого зубно-шора, как видим то есть много, много чего собирается разные предметы много чего собирается это самый стандартный предмет, который идет в базу, в базу для всех остальных магических предметов, просто, ну как остальных вот, сколько у нас, 6 предметов, да, на 6 предметов собирается. Это только для Рабодона. да, сила умения 60, 60 силы умений дает. Вот наша маска, про которую нужно знать, то что она настакивает 10%, сияние. Дополнительно наносит 100% от физической, э, физического урона. С него собираются три предмета. Это лечи, перчатка и тройной союз. Кто не знал, вот с этого предмета собирается хэштек... Штык? Штычок. хекстековый штык собирается. Но пассивно, как вы понимаете, он дает нам э, силу умений. И при накоплении зарядов дополнительно наносит урон. То есть, да, если вы хотите с самого начала пойти... Атаки и умения нанесут дополнительный урон. Это у нас, как мы уже смотрели ранее, да, помимо того, что 40 сил умения, налаживает антихил. Магическое пробитие. с оно собирается. Как видите, оно два предмета только используется. На сферу и книгу. И э, аметист бездны. Процент, видите, это только для посоха бездны. Он дает процент пробития, 20%. Ну и все остальные предметы, типа они идут базовые, как мы видим, это кристалл, да, и усиливающий фолиант, фолиант. Боже, я когда-то выучу все эти слова и буду так э, жутко круто рассказывать, наверное, этот день настанет. Ну, какой я хочу сделать итог по этому видео, как бы, ребят, все сборки, сборки на ваших персонажей, они должны быть продуманные. Так, вот допустим, к примеру, вот, у меня серафина готова. Сейчас скажу, что за сборка. Я скажу, ну вот так, вот такая вот сборка. Ну, давайте мы возьмем какой-то там, типа, щиточек, будем, типа, полезной для команды. слабо убить. <смех> так, ну что. Спасибо, ребят, что просмотрели данное видео. Кому было интересно, пишите комментарии. Обязательно нужны комментарии. Подписывайтесь на канал. Кому интересны стримы, стримы у нас проходят на Твиче. Так что, залетайте. Буду рад всем позитивным людям. До встречи, ребят.